Солнышки, вы наколнались среди них. Лайк и подписку поставьте перед началом ролика. Приятного просмотра. Сегодня будем проходить игру, сами знаете какую. Такую детскую мы не можем. Скажи, где хранилище? <клес> Он был вооружен. В этой стране все вооружены. И буду обещаю еще раз так сделаешь я борбу тебя на куски и скормлю с да в той хижине за мной а ты Присматривай за этим. Да какая строгая баба. Чем такая недовольная? Так, куда же, да. Здесь у нас есть что-нибудь черта. Да, напишите что интересное в комментариях. Какую-нибудь пасхалку можешь активировать хочу, чтобы вы обыскали каждый дюйм этой фермы. Фоткользь... Здесь что есть? Сорок... Здесь ничего я не пропустил. Вход в хранилище где-то рядом. Задес... поговорить? Хрен вам. Есть что сказать, сержант? Посмотри, что видишь? Ни хера. Если оно тут, где следы? Не, это пустая трата времени. Этот его целус облажался. У нас приказ, сержант. Продолжаем обыск. Да, сэр. Кстати, а о то, что постоянно вуду потрогал, все это означает? Господи, почему я сказать, это Я Где вход в хранилище? О, коврик, классный коврик. Опа, она, а вот и вход. А это героин. Охрененная новость. Эти люди обычные бандиты, о чем только Эрик думал. Переверните здесь все вверх дном. Опа, она. Вот их она пришла. Бля! Я ранен! <мень> <мень> <мень> <мень> Пинрасы! Живо! Они на гребне! Открыть огонь! Давай! А почему я не открыл огонь-то? Может кто-нибудь объяснить? По кому я должен был открыть огонь? <у -у -у -у -у -у -у -у> Эх, вот это адреналин! Рэйчел! Где ты? Рэйчел! Эй! Назад! Откому! Откому! В атаку! В атаку! Отдобу! В атаку! Мне интересно, что я, я стрелять-то не смог. И куда я должен был стрелять? Вот они убегут. Сдохни, сдохни, и ублюдки, крепко засели. Они идут. Надо забрать Джоуи. Как да. да, тебя туда же. Бышим пидораза фосфором. Нельзя швырять фосфором по людям. Да ладно, а что, нам за руки взяться и вокруг костра хороводы водить? Заткнись хоть на секунду и дай подумать. О чем тут думать? Нас перебьют! Могу я кинуть фосфор? Нет, думаю, не стоит. И как нет, только для дыма. Обойду их. Прикройте меня и тащите Джоуи. Женесть такая, блядь. Бог красиво вот это было. Похоже, мне хана, Ник. Тебя зацепило, но ты будешь жить. Тише, тише. Живи. Царапина. Держись. умер а че почему ладно вы ждете в стороны открыть огонь mm. твою мать всем позывным это регбист врубаем связь кто-нибудь доложите обстановку прием регбист это кил джой мы под обстрелом и падаем цели уже в зоне посадки Но и дерьмо! Ложись на землю, или я продырявлю твою тупой башку! Может, не стоит стрелять? Пусть валит. Тут хоть кто-то меня понимает? А почему? Почему-то плохо. Не промахнись. Хватит дней. Почему курс меня? Это не понял. видел, как живется он. Пощадил пастуха. Солин решу не стреляет в Джейтина. А. Ага. Это просто поступки, вот она ч. Карл, последний умер. Катакомба храма. Ага. Так. что браку конец. Нормально. Рик ага. Понятно. Какого хера! А! А! А! Рейчел! Твою мать! И вот ты нашелся ваш храм, В хранилище. Чего а! Блин, с такой высоты же можно все кости переломать что посмотрите там этажа два пролетел так что ударился бетонную сторону бетонная теле или что это такое короче она пацан нормально жить будет идеей а должен жить да должен жить Получается, эти черные птицы могут означать и хороший, и плохой поступок. А, блять. Ясно, понятно. Мервин! Джейсон! Туда идти. вас чекнем него а здесь что нибудь а здесь у нас ничего нет а если за пройтись а сзади шнавертика вот что-то есть ну ладно обидно Джейсон, Джейсон. Джейсон, я близко, я сейчас. Да Ух ты, да твою душу. Вы твою, душу. Да твою кошечку тянешь. что так резко выскакивает, я не понимаю. Вот что тебе надо? Жаба. Что жаба а что он не ну не просто же он сидел интересно, как они такие большие бетоны. Каменные статуи возводили. Дише, плогай. Ты тамник? Нет, не Ник нет, сосед был. Вот где он, логика он его смотреть на Ника и спрашивать, он там. Святая Божья Матерь, куда мы попали? Нужно подняться наверх. Быстро найти остальных и вызвать подмогу. Никакого оружия тут нет, зато и ракцев как собак нерезанных. Ник? Сержант Кей, возьми себя в руки. Не зевать. Я что-то видел. Мне здесь кажется, вот... В смысле, что ты видел? Нервотный отводок, Там был не человек. Тоннель. Мне как вот правда Надо было сидеть в вертушке. Сука, я знал, что ты еще не готов. Богом клянусь! Не впутывай Бога в эту херню! Все, блядь, ни слова больше! Возьми себя в руки, пока нас обоих тут не завалили! Поверь мне, ни хера ты не видел! Понял меня! Давайте вот это вот. Надо выбираться отсюда. Во, вот это практичность, вырос. Ты когда-нибудь видел такое? Куда мы попали? Хз. какой-то. Я историю прогуливал. О, я тоже прогуливал. Like, Лайкисы тоже прогуливал историю. Ты не чувствуешь? Что ник? Что именно? Не о, плиточка. Плиточка. Да Ты уверен? Плиточка. <связь> не понял. Но очень интересно. Что там интересного наверху? Тяжелее, чем кажется. Помоги. Мне нужна помощь. Чтоб кашу мало ел. Так приколото, что они постоянно друг друга под подкалывают. Блять, я пытаюсь, да перестаньте извиваться! Все плохо. Он истекает кровью, надо спустить его. Держись. Мы рядом. А в он так запутался? Ник, подойди. Режь ее. Жалко, неплохо ему пиздец. А чего его так бросают-то? Не могли я побежать? Я я слышу. Ты справишься. Терпи. Рыкзак и морный. Достань. Мы тебя накачаем, ладно? Давайте скорее! Мы сейчас! Смотри в оба! На что смотреть? Бля, кто собирал этот рюкзак? Что это, блядь, было? Лариса? No. Интересный. А я тебе говорил. Двигай, живо! Что с Ты Что там, блядь, такое? Не знаю, выяснять не хочу. Давай. Черт! Что делать? Он истекает кровью. Блять! Тебе прямо сказать или помягче? Говори, как есть! Врать не буду. На вид хреново. а за него эти твари спекутся сюда. Он не уймется! уже! Прекрати играть! Ага. Что такое Мерфи? Обяснительная бригада, что такое Мерфи? Легче, ты его прикончишь! А сейчас. Ты мне нужен, Ник. Ты его убьешь. А ч они или ч? А почему? А, может действует. Заводил их мне было бы весело. Не, Мне вечно прикалуют его диалоги. О, Салимчик наш. Салим, песчаные пещеры. 1904 часа, глубина 55 фут. Вот прикол. Упасть 55 фут, удариться об каменную скалу и остаться при этом живым. Прим... Салим, подразделение все сочите свое расположение, прием. Где ты? Это... Ты, наверное, работает. Капитан, да. Капитан, да? Дар? ты? Я тебя не слышу. повторите сообщение. Прием. Капитан. Шайтан. Есть. Шайтан. Шайтан. Эдифика, что значит? что с рукой? Нервно. Сейчас, что него с рукой. Не вот, рукой. Да. Если Дар, слышишь, я. И, uh... Не знаю, в какой-то пещере пытаюсь найти выход. Прием. Вот проклятие. Вот чё? чего у него с рукой? О! У меня ведь были планы сегодня принять ванну, послушать радио. Отметить день рождения сына? Нет! Надо было тебе... Теперь... Зайбите американцы близко-то, собственно. Ну и где мы теперь? Что за место э, вообще? Эй, есть тут кто-нибудь? Эй, есть тут? Если понял, иногда нужно прокликивать, иногда нет. Есть еще пожалко. чего можно? Что за ужас? Что за ужас-то видел мой друг? О, пойдем по кровавому следу. Почему бы и нет топ -то? Почему бы и нет, когда да? Ну пойдем. Чего ж <связь> Проклятие, моя винтовка. А че если бы я сейчас не успел нажать бы, я бы солина. солимов потерял. Понятно, теперь у нас. у нас зажигалка. Ну, очень очень интересно. Надеюсь, нет, не завалит. Блин, я вот реально был что-то бы не персятся куда? Тем более без оружия понимаете пацаны нормально да вообще оружия нету что-то стрипить берется туда но мы видим не Эй. тоже займу пистолет особый период что ты за два чего тебе нужно от меня пацану а то, то видение случайно не отсюда было чуваку весело короче чувак на позитиве а это что до воспоминаний что были нам на головы. Ты как там? Цело? Как там? Цело? В порядке. Видел сержанта Кея, Колчика? Я видел их вместе. О, а тактичность. Пыталась. Что-то вызывает помехи. Это может быть выход. Не знаю. Вариантов думаю, нет. Такое... Идем. Ну! Опа, Карабины, трос, оттяжки, свет. Черт! Ладно. Ну что? Готово. Вперед. <связь> Глубокая расщелина. Есть трос. Видишь, там дует. Предлагаю лезть. С каких пор ты куришь? В смысле? Зажигалка. Э, да нет, на базе взяла, на всякий. Готова? А ты? А я всегда куриц. Блин, вот не им после таких случаев спускаться вглубь. А, ну да, они ничего не видели. Как-то не похоже это на хранилище оружия. Не знаю, по-моему, правильно, так почему на нас напали? Если тут ничего нет, то почему на нас напали? Идет война на людей на Ой, это раздражает эту бабу. Можно ее слить? Ну вот, мы проводим время вместе. Мы всегда по-разному понимали эти слова. Вот реально, она не раздражает. Напоминает о прошлом, да? Ты про чувство потерянности? И да, я смотрю. Мне не нравится. О, о, о, о, о, о, Руна, руна, руна. Ага. Ага. То есть падение. Значит, там не стоит лезть куда-то. Или стоит проверить, будут закреплены ли тросы или нет. Лучше кто там бабу, упала бы, не она. поведение будет, так понимаю? Или я неправильно понимаю? Ладно, посмотрим. Старое. Что? Она древняя. Это ведь клинопись? Шумерская? Что это за место? Ты разбираешься в истории. Я не знал. Не так хорошо ты меня знаешь. Какая она противная. есть слова, она два. Ничего. Может, сценарий? Мне очень нравится и спускаемся мы все глубже и глубже меня это вот напрыгло сейчас. ага вот то самое место значит они а проще двери закрыть прости. да похоже а он вот реально не прошли Просто прикрыть дверь. Ну вы серьезно? У вас одна воротина открыта. Закройте вы одну воротину. И просто это впредь Нет, нужно сильнее страдать. Ой, там что светится? Там тоже что светится. Неплохо справляешься со стрессом. Толщи что-то древнее. Где мы? Не знаю. Религиозные фигурки. Я думаю, это храм. О, ангелочек. Это позузу. Какой секрет? Древний недоозабрушенный шумерского бога, демона. По Зузу. А че там прикол? Ну, ладно. Кто-кто? По Зузу. Ужасы не смотришь. Ты знаешь ответ. Это шумерский демон. Вроде как ты связан с чумой. А я думал, ангел чума и демоны, да? Класс. И правильно Стрекаешь? пошел обратно такого я не ожидала Нет, и одна этого не хватало Сначала сейчас меня мертвый сердце сдвинем? похоже застряла Бать, только не говори, что вниз нужно лезть. Пожалуйста. Дай мне в подключаться. Ладно, а что я здесь не съел? Слышала? нет ничего мне что-то послышалось даже в руинах это место выглядит поразительно ну так что отсюда тут отсюда? произошло выстрелы откуда звук а это тот звук после стрелял <связь> идем ты вот не бросать персонажа Одинокор. там глубоко не опасно выбора нет трос спускаемся только фут. Блин, ну почему пускаемся? А, нормально спутились. А она может падать, ее не сам. Невероятно. Мы тут не первые. Черт. Видимо, целус на это среагировал. Mm -hmm. Как-то мог настолько ошибиться. Да, начинать. Правда. Ты вложил в него столько сил. Если б ты знала. О, Во. вот какие-то отношения не вытащили. Я ошибся. Нужно было все проверить исключить случайности, но я был так уверен. Знаю, как для тебя это важно. Мне так жаль. Мы оба надели давай мы выберем Ага, оба ошибок. Надо смотреть вперед, и в первую очередь надо выбраться из этого места. он-то я Что думаю, это? не делал таких ошибок. Почва просела? После толчков? Почти. Еще ниже есть. Похоже на вещи археологов. Кто-то изучал эти руины. Может, включим лампы? Солдаты нас смогут найти. Да пофиг, включай. Он все еще работает? Ugh. О да, нужна солярка, поищем тут. Ну да, да, да, ой, митиро-бабытое. Ну, Где ты, Ник? Надеюсь, ты цел. Mm -hmm. Черт. Не целая гора фейерверков. Их обрезать у тебя, меня собрать? Всем позывным. Это Кинг. Кто-нибудь слышит? Прием. Почему я не не заворачивать? Угу. ничего нету. Мы пойдем наверх вот кто поймали о тот самый трон сначала игры. понятно Кинг всем позывным меня слышно прием что ты делаешь бабку что не знали про это место Да они сами в офиге. Не знаю, как я мог так ошибиться. Вот а хватит мне ну, тоже. Напрягает умыть ее. Такую громадину должны были найти давным-давно. О. Не жалеешь, что не запросил поддержку. А, мысли мои читаешь. Ой, еду. демона Первая часть. Вторая. Тут есть а. Эхо локация. Результат что-то пролетает. Результат скрытие. Что там? Симптомы? Слепое. Используется экологически для фото Я точно не знаю. А, использует эхо локацию. значит, надо быть тихо. неразборчиво разборчиво сверхчувствительность Кожа крайне устойчива к физическим повреждениям летают неуклюже. Эволюция. Неразборчивая эволюция. Так, неразборчивая, шучу длина. Впадают в спячку. Понятно. Надо срочно да. включить эти лампы. Я ничего не вижу. Окей. А это что у нас? Ага. нас что-то у нас. Интересно, как там остальные? В порядке. Они не промах. Не пропадут. Еще ниже дыра. Да ну. Может стоило попробовать вылезти из этой пещеры. Раз эти люди сюда попали, должен быть другой выход. А мне вот я кажется, что генератор все-таки не стоит заводить. Куда эти животные светят уже. Если нет, это Звук. Так что лучше, может, полезть будет вниз. Я бы вот не остался. Да. Ой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой достать. Нам тя Вот. А на кнопочки нажать. Нет, нет, нет. Ну и ладно. Во. Забираем. Есть Я это сети, письмо. Я понимаю их. А заставить тебя в добром траве, может быть, вместо раскопок затянулся, мы оставили часть тяжелого оборудования заранее, поскольку Фульман смог нанести лишь половину необходимого числа людей и мулов. Рабочие отказались идти в горы. Они свои верные боятся, что их делами завладеют демоны. Они даже отказываются дополнительная дополнительных в Динара каждому у вас, кстати, один динар тысяч рублей. Мы, оставили... Мы остались с проводником, с проводником второй генератор, запасной радио. До вас должен добраться 18-го. Искренне твоя, Алина. Ни... Блин, ты прикиньте. Ладно. Допустим. А ты что встал еще что-нибудь? за что я тебя тучу? А вот здесь у нас что? И господи, испуститься-то нельзя. Что это такое? Ладно. Там тоже есть. Давайте сюда сходим наверх тогда. Храм ага. должен был задобрить богов. Так. Проклятие Акарда. Один журнал учёный считает проклятие Акарда выдумкой поучительной по истории. Так, призвано заставить ставить мирно переносить голы. Превраты судьбы и капризы богов, однако, обнаружив великого великого храма, дает повод полагая, что в легенде поклятана есть доля правды. Согласно сказаниям, бог и ниль обращаются против царя Акада на Сина, поначалу царь дается и молит богов, дать ему знак, но спустя 7 лет божественного молчания решает. Привлечь их в ответ, он собирает армию и выкидается в город Непиру, чтобы раз... разграбить храм Эмлиля. Бого... Богохульство. Это настолько вели... велико, что Эниль латыка Ветер, присылает богов на борьбу с нар... Наром Сином и отправляет Кутеев сравнивать Акад землей Джичиго в действенном годе весь людей на голод нет никаких исторических свидетельств тому что нарансин разрушил храм инеля однако инвиля ладно однако наши наши наши находки говорят что проклятие имеет под собой реальную основу цели нарансе По построил это здание во славу богов многие из наших на изображают царя, умолявшего, не решая вернуть богов в духовную жизнь своего народа. То, что этот храм был затерян, указывает не то, что проклятие снять не удалось. Ясно, значит проклятие мы будем снимать. А там на ну, что? Ой, сколько здесь пута. Так, это мы не будем брать пока -нибудь? Дневник, Рэндалли. 24 сентября 1945 года. Нельзя так людей пугать. Когда леди Брэдшоу зовет, ты являешься. Мы с Мэри собирались в свадебное путешествие, но приглашение отобедать с одним из самых известных антикваров Британии было слишком заманчиво. На Брэдшоу была брошь, которая привлекла внимание Мэри. Шумерская реликвия, найденная на раскопках в Хашемитском королевстве Ирак. После обеда а она дера. показала нам еще одну находку оттуда же, золотую табличку с клинописью. По ее словам, это последний фрагмент карты гробницы Александра Македонского, поиском которой она посвятила всю жизнь. Если она права, гробница находится где-то на границе между Сирией и Ираком. Леди Брэдшоу хочет, чтобы мы возглавили экспедицию. Я только сейчас осознал, что наш медовый месяц пройдет на раскопках в горах Загрос. Ладно, попадем. Вдруг стало немного неуютно. Уйди, какая несколько. Уарал и всех перед неуютно. Дай записку. Записку дай сладим. с ними случилось экспедиция октябрь октябрь 1946 год мы пока не топлива не будем брать я не хочу заводить потому что они сюда забегутся и будет хана так где еще палатка была где эту палатку подел? посмотри-ка откуда здесь пулемет он времен второй мировой тогда здесь и были археологи что здесь случилось а ага, и смоляли еще вантере их созвали, вот этот свети пули серебряные пули что целый береги обломков Кем они могли драться? Так, ладно, туда нас не пускают. Видимо, еще рано. Ой, еще же записка. А, это какой-то камень. Та самая чита, что ли? Они вели каталог находок. Где-то. Зачем им это? Эрик, оглядись. Что-то не так. <звучит> да. И случайно пришли мышей. с таким крылом. Мне напрягает то, что они охотятся по звуку. Это значит что нужно быть потише. Вот станет фонарик, не убирай его. Так, ладно. Дверь закрыта мы пойдем туда обратно входим и потом пойдем сюда ну, ребята а, надеюсь вам понравится мой канал подпишитесь пожалуйста очень было бы приятно для вас же стараюсь нововластянку ну, Тут еще дохрена динамита. Зачем им так много? Да, цирверки решили устроить, знаешь, обвалить захотели. Наход, испугались чего-то. Боялись, что их обойдут с фланга. Как думаешь, куда он ведет? Не знаю. Проверим файлы Центуса. Так, там я все цеплю Вот здесь все так, ну, чекнулся. Да, вот я вот это читал. я тоже прочитал. Да, это я это прочитал. Так, я тебя. А где еще встроим, место посреднилось? Вот здесь вот где-то. Во. Изолента. И чем мне нужна изолента? Зачем? Годится. Конечно, изолинта себя пригодится. Черт и та же. Еще Против чего им могло понадобиться все это? И после этого я бы уже реально, после сомнений, после пулемета бы не стал бы включать генератор. зная, что какое-то свидание хочется по звуку. Кстати, и это нелогично было быстрее пулеметов, потому что в пулемета было много звука, и тортепло бы много внимания тоже. <свист> Ой, это то место, где мы начали ну, играть. Что, нельзя попытаться открыть. Ну их хрен с ним. Ага, значит, второй, ж, второй мышкой ты куешь, и оно открывается. Зачем это нормально? Мушка начинает работать нормально. Пока что-то Ну ладно, ты берём то уж пошло эрик помоги мне с канистрами вроде спецназе работаешь дела для канистры а. понесла на ну, хотя этим повезло хм. как твоя нога что А, ты о протезе ногу я потерял на трассе хватит мне еще стыдно. А Я много что? на тебя взвалил. Знаю. Авария не твоя вина. Ладно, заработал. А что случилось-то? Что за авария? Что Может не будем заводить. Посвети на бак. Трубка износилась. Клапан протекает. Это чинится? Перед запуском надо заклеить трубку. Наверняка тут что-то есть. Как мы за то Он не за это время, естественно, не вытеклись. Готово? Вся солярка. Вот реально интересующие у меня вопрос. Ты была не права тогда когда тогда на базе это в чем это ты сказала все по-прежнему но а я она. изменился все то время что мы были по сдала Роз... думала тебе ну а ты рейчел а она хоть немного Я тоже скучала. А как иначе? Мы столько пережили. Хочу особенность идти. Рыч узнала, что скучала по Эрику. А это ч вообще? Нет, Рыж. Ага. Мык. Держность украл всю грубость, Эрик. А, так так. Ник, мик, известный. Сильно. Женщина секретта. Женщина. Да можно? Лучше запустить генератор, найти топливо, обучить руину. Держи трубку. Все. Иди. Угу. Помоги мне с панелью Только взгляни Сдохли Найдите предохранителя, да? Мы уже да с вместе ничего не делали Но кажется, это было вчера Может сегодня Почему мы расстались? Ты не оставил мне особого выбора. Я был неправ. Мы же не думали, что так надолго исчезнем из жизни друг друга. Весь прошлый год я был так занят целусом, ничего не замечал. Промолчать, короче. Промолчим вот маски не знаю. Здесь просто в промокле, как он мне лучше будет. Рэйч. Ну, говори уже. Мне тебя не хватало. Очень сильно. Тогда мы оба наломали дров, но. Сейчас все куда проще. Может, еще есть надежда. О, отношения к Должно сработать. Что-то посадник. Ничего не свешного. Запускай. Сейчас он должен жахнуть, догореться. Полу? Что У с полом? Заработал. Раз побосят? эти люди сюда вошли, мы найдем выход. Посмотрим все. Ниганадий носит три фута. А это у нас кто? Ой-ой-ой, Ника нельзя потерять. Вот по ним можно ой. белый фосфор. Давай перелезем. и с ним. Лучше в обход. Лучше в обход. Напрямую лучше в обход. Напрямую, лучше в обход хрен суда. Мы с грузом, знаете, так Будет сложнее перепрыгнуть. Мы можем впоскнуться или еще что-нибудь. она видит но все-таки нехорошо я понимаю пульс пульс она а, а, случайно Он пацаны его грохнули блин жалко я хотел его спасти. Блин, пацана твожа. Он такой был забавный, веселый. И на позитивчики. Тут есть удобные точки для обороны, но в целом продумано так себе. Может делали нас Мы не знаем, в каких условиях. Блин, вот ну, а там вот что подсвечивает? А, ну мы смотрели. Пойдемте вот сюда. Удачи. Я даже не знаю. Мне этого, блин, тебя жалко. Он только позитивный был. Кто-то пытался пробиться с той стороны. Ну, а куда теперь-то идти? Не, реально, куда идти-то? Куда не сможем? А идем наверх тогда. Что еще поделать? Просрали мы чувачка. Вс диалогов больше не услышал. Он при любой. При любом раскладе был позитивный. <Слых> что я так, сука, жопил там? Объясните мне. Там дверцы есть. Пойдемте дверь, туда Почему дверцу сразу не заметил? Ну Ну ладно. Я, конечно, они кислот три. Здесь, еще надо не сюда а куда он задание ладно куда они пошли-то? а Ага. -а. А Ага-ага-ага. агу -гу, гу Мы идем к радио. Эрик, посмотри-ка. Он работает? Давай это выясним. Пленка спуталась. Думаю, это поправим. Когда ты сняла кольцо? А что насчет тебя? Вот. Рядом с сердцем. Ты хороший, Эрик. Может, слишком. Я помню, что оно для меня значит. Я хочу вернуть тебя. А она тебя не хочет. Не, здесь уже сказать. Дерек. У меня другой. А это? Пока смертными разрушительными. Рейцкая верика, что И другого коня, а Рейцкая что мы... этого храма пропитаны кровью. Мы уступили на неизведанные земли и пробудили нечто древнее и злое. Скверно, что принимает неописуемые очертания и формы. Веками мы жили в этом мире как дети, не зная об ужасах, дремлющих у нас под ногами. И теперь слепо распахнули врата, ведущие в безумие. Я спрошусь угодить к ним лапы, но мною движет долг. Это место должно быть запечатано ради всего человечества. Мэри, прости меня. Чернее? Не знаю. Они о тебе Такого блядь, мы точно не ожидали. Всем позывным, это Кинг. Контакт, контакт. По нам стреляют. Кто-нибудь слышит прием? Там Рейчел. Кинг, а, это главный Ястреб В один. Повтори прием. Кинг, это главный Ястреб В один. Как слышно? Блять. ним белый фосфор подключился но мне блин того чувака реально жалко Че он тогда это тут все всегда через жопу ты же не, не, не думал, на жалко, нет выбора видишь его да он идет а грозники у вас пистолета? Да? 留下 она не умрет. Мы это видели. А так бы мы упали оба. Угу. Открыл дополнительный материал. В каком кошмаре оказались эти заблудшие души? Бедная Рейчел, Она сгинула во мраке. Да ну. Узы, которые казались нерушимыми, Ныне разрезаны. Сердце всегда сдается первым. А что же Джейсон и Ник? Братья по оружию, но действительно ли они так близки? Или все-таки человек-человеку волк? Осмелюсь напомнить, что тьма уже забрала у них капрала Мервина. А до утра так далеко. Но посмотрим на Салима. Рассудительный человек. Быть может, солдат по неволе? Быть может. Незавидная судьба ждет наших выживших. В плену у бездны. В ловушке под землей. Один за другим их огни будут гаснуть если вы не найдете способ спасти их. как правило я стараюсь не вмешиваться в дела других но иногда от этого сложно удержаться могу предложить вам совет если вы пообещаете что это останется между нами ну давай Разумный выбор, с учетом обстоятельств. Давным-давно я встретил слепого поэта, который поделился со мной этими мудрыми словами. Долг путь безмерно тяжек от преисподней к смерти. Это все, пока что. Долг путь. чему это было? Что орать теперь? Я виноват. Прости меня за все. Боже мой, Рейч. Надо двигать Ники. Эта грёбаная тварь его утащила. Он труп. Нервнино, пиздец. Я догадался. Не раскисай. Слышишь? А то кончим каком. А, да ладно, можно было удержать ее. Эй, полковник. Что с Рэйчел? Нас атаковал противник. Он открыл огонь. И.. Рыч. Она упала. Я так Я. Я держал. Я держал изо всех сил клянусь но она тянула меня вниз и я обрезал веревку Рейчел! надо идти сэр мы как на ладони да что ты Надо есть но на ну, туда идем Иракцы сейчас меньше из наших проблем а Какая большая Их не видно Главный ястреб 2-1 Всем позывным, как слышно, прием они -то остались ответь, прием Жовый, мертв Ты что, блядь, несешь? Иракцы его подстрелили Он умер у меня на руках Ладно, минус один только не Джоуи. Как мы будем выбираться? Нужно здесь окопаться. Поставить защитный периметр, чтобы хоть немного перевести дух. Лейтенант, в каком смысле иракция меньше из наших проблем? Вы верите в Бога? Не на Йоту. Так начните. На нас набросились. Не знаю кто. Вы мне все равно не поверите. Я сам себе не верю. Монстры. Монстры? Да ну, вам должно быть сыр. Сэр, при всем уважении... Лейтенант, где-то здесь враждебный ракет, сможет не один. Чтобы вам не привиделось, это чушь. Эти статуи... Ник! Хорош видами любоваться. Шевелись, давай. Да что ему Точно не хранилище. Миссия накрылась. Это поправимо. Спутник. Я изучу данные и исправлю алгоритм. Первый блин всегда комом. Вас понял, сэр. Вы нас в это впутали. Вам и спасать. Повторите. Я так и думал. Пана. Постерегите вход. Мы глянем. Ладно, всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Подписываемся, ставим лайки. И ждем выхода следующей части.